Музыку? Нельзя заспоривать. Какой дневник выберешь? С Россией или с машинками? Ну, в принципе, такое могло быть в музее современного искусства. Ну, или в каком-нибудь прикольном паблике ВКонтакте. Ну, мы, по сути, оттуда и взяли. Парень Шрёдингера. Это когда у девушки нет парня, но если ты ведешь себя как мудак то он не есть уважаемые 20-летние, я хочу напомнить, у вас есть 25 лет, чтобы придумать новую роспись вместо этой неуверенной заказчики в паспорте. Не думаю я, конечно, что вот этим будет заниматься. Постоянно просит какие-то инструменты, подсвечники, зажигалки. Это я называю неудобное время. Молодые же. Нет ничего своего. А пушапы грудной сбор это одно и то же? А следующую шутку я подсмотрел в одном видео. Раньше по телевизору шло док-шоу. У собак был хоть какой-то шанс пробиться. Так, ребят, я принес все синтезаторы, и у меня до сих пор нет ни одной шутки. Хотите синтезаторную шутку? Нет, Кирилл. Если уменьшить по пичу один из осцилляторов, а также уменьшить частоту LFO фильтра, то получится звук синтипопазавра. Обожаю. Самый короткий и грустный рассказ. Папа покинул беседу семья. Как тебе такое, Хювенгуэйн? Выборы это единичный случай посещения спортзала для некоторых. Знаешь, смотри, Саш, мы все придумали, устроен ты к дяде Игорю, хоть профессия нормальная будет. И вообще, тебе надо собой заняться, ты вроде молодой, а выглядишь как я. И вообще, вот что тебе дает это видео? Что дает? Вот так могу сделать. Оу. А я придумал короче, то сделаем небольшой. Давайте подумаем, что, что вообще пока не получается. Там отца надо сделать чуть помягче, мне кажется, другом чуть. Мы же в начале темы что он должен быть таким примерно. Ну получается mm -hmm. немножко не как в жизни, а тут мне кажется как жизнь должен в жизни должно быть сухие. Надо плотнее. В тот вечер, окутанные усталостью, молодые созидатели горячо спорили о том, как можно улучшить ролик. Ведь не хочется задеть чувство преданных зрителей диковинным форматом видео, но и новую аудиторию тоже нужно привлечь. Одним из инструментов удержания внимания зрителя был выбран диктор с хорошим голосом, которого будет приятно слушать вне зависимости от того, что он говорит. Бибити, бабити, бум. 2008. -й. У тебя такая девушка. Цени ее, не потеряй. 2018. -й. У тебя оригинальная зарядка от айфона, Цени ее, не потеряй. Топ фраз, после которых ничего не происходит. Первое место. Слушай, можешь э, у знакомых поспрашивать? Да-да, конечно. <связь> У ребят оставалось время в студии, и они решили записать несколько слов, чтобы просто послушать, как они звучат таким голосом. Бульбазавр. Сергей Пименов. Какие лоснящиеся усы. Нет ничего краше солнечные чуваши. Подписывайся на Громкие Рыбы. Если понравилось, ставь лайк. Напишите в комментариях, какие слова вы хотели бы услышать из уст профессионального диктора.